Приветствую всех из Финляндии. Хочу показать вам немножко стандартные и нестандартные, Ой, будет такая хитрость. Кстати, кто не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь, там это уже было, поэтому там информация вся быстрее выходит. Это обычный способ крепления водорозетки. Здесь будет унитаз, соответственно, одиночная. Здесь стоит спаренная вместе сжатая, это значит будет раковина. Есть у нас душевые. То есть вот это стандартный вариант для душа. Делается закладная, на нее фиксируется через вот такой разделитель. Он специально сделан, что разносит центра на 15 сантиметров друг от друга. Только необходимо по горизонту выровнять. И фиксируется. И хочу вам показать третий вариант. Это необычная штуковина, когда получилось... Следующая ситуация. Два душа, но они, скажем, в одной перегородке, но на разные стороны. И вот эта толщина, она не позволяет, если сделать как-то по-другому друг с другом, то не хватит гипсу, прется вот где-то вот в эти места. Поэтому не получается. Здесь мы совместно подумали, какие варианты были, пришли к следующему. Это для вас, кто собирается делать или когда-нибудь столкнется с такой же подобной, скажем, проблемой, может воспользоваться. Поставили 66-ю, тоже самое, перемычку под верх, горизонтально. На нее уже вот такой же толщины, ну, здесь у нас 22 где-то досочки. Фиксировали узенькие такие, бабах колобашечку. Сначала это была прикручена, этого не было, соответственно, и этого не было. Через, пластиковую, через пластиковый вот этот дистанцир, да, скажем так, была вторая здесь, то есть зафиксирована. Затем между дистанционную перерезали пластиковую эту штуку. Эти две были, ну, скажем так, через дистанционную штучку прикручены к Таким же брусочком, вот, один и второй, то есть немножко подрезанный между зафиксированный потом э, уже тогда, э, скажем, отметку поставили и то же самое дистанцию перерезали. Вот, и получилось так, что с этой стороны работает, и с обратной стороны то же самое все работает. Поэтому, если когда-нибудь столкнетесь, Можете воспользоваться таким вариантом. Ну или что-то подобное придумать на свое усмотрение. Вот, а на этом хочу попрощаться. Пожелать всем удачи и до новых встреч. Не, не забывайте подписывайтесь на канал.